В самом начале войны 13 июля 1941 года в Хмельницкой области немцы на двух машинах совершили прорыв за линию фронта. Их отряд насчитывал 50 солдат под командованием трех офицеров. Возле села с интересным названием Песец они встретили повозку с боеприпасами, которую сопровождал один красноармеец. Видя всю безысходность ситуации, он не стал сопротивляться и отдал свою винтовку пленившим его немцам. Один из офицеров начал допрос пленного солдата прямо у подводы, а остальные немцы, чувствуя себя уверенно и расслабленно, вылезли из машин и разбрелись по местности. Кто-то из них залег на отдых. Никто допросом пленного, кроме допрашивавшего его офицера, не интересовался. Но, как говорится, немцы не на того напали. Пленным красноармейцем был Дмитрий Романович Овчаренко, который родился в 1919 году в крестьянской семье. Его отец был сельским плотником и научил сына владеть топором, что впоследствии ему сильно пригодилось. Дмитрий Овчаренко получил пять классов образования и до войны работал в колхозе. В первые же дни войны он был легко ранен и его перевели ездовым на склад боеприпасов. Во время доставки оружия и продуктов для своей пулеметной роты Овчаренко и нарвался на немецкий отряд. Немцы не видели в уставшем красноармейце угрозы и не ожидали дальнейших событий. Воспользовавшись халатностью противника, Дмитрий Романович выхватил из повозки топор и сильным ударом прекратил дальнейшую жизнь офицера, ведшего допрос. Это так ошеломило близ стоящих немцев, что они застыли в оцепенении, а Овчаренко достал из повозки три гранаты и бросил их в солдат противника. Когда дым рассеялся, то многие нацисты лежали на земле, раненые или убитые, а советский солдат бежал прямо на врага, с топором в руках. Это навело на оставшихся в живых немцев такой ужас, что вместо того, чтобы противостоять ему и применить оружие, они бросились бежать. Дмитрий Овчаренко среди огородов догнал еще одного раненого офицера и добил его топором. После боя он собрал с убитых противников документы, карты и оружие, и, как говорится в его наградном листе, повозку с боеприпасами и продуктами доставил вовремя своей роте. Когда Дмитрий Овчаренко рассказал о случившемся сослуживцам, ему не поверили и подняли насмех. Но политрук, внимательно просмотрев привезенные Дмитрием офицерские планшеты и документы, был сильно изумлен. Взяв с собой несколько солдат, он отправился на место боя, и увиденное его реально потрясло. Земля была усыпана трупами немцев, и когда подсчитали убитых, оказалось, что погибли два вражеских офицера и 21 солдат. Вскоре Дмитрий был восстановлен в должности пулеметчика, и уже 27 июля на высоте 239,8 своим ураганным пулеметным огнем он уничтожал противника и подавал пример стойкости своим боевым товарищам. За эти подвиги 9 ноября 1941 года красноармейцу Овчаренко Дмитрию Романовичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Погиб Дмитрий Овчаренко во время одного из боев за освобождение Венгрии. В районе станции Шерегеиш его тяжело ранили, и он скончался в госпитале 28 января 1945 года. Конечно, в этой истории остаются несколько вопросов. Например, куда делись немецкие машины? Да и количество немцев, скорее всего, было меньше, чем 50. Но факт остается фактом. 23 противника после встречи с Дмитрием Ивчаренко так и остались лежать где-то в Хмельницкой области, около села с говорящим названием «Песец». Кому понравился выпуск, ставьте лайки пишите комментарии. Я же с вами прощаюсь. Пока!